Слышно, круто, все. Значит, немножко задержалась тоже, хотела такую притчу классную найти, ну ладно, да, то есть не было времени уже искать, в другой раз уже. Так, я хотела бы увидеть здесь людей, которые кандидаты, то есть вы еще не в бизнесе, а вы еще только как бы, давайте мне поставьте циферку «5», те, кто еще кандидаты, давайте пять цифрку, да, кто кандидаты, а я вас тут увижу, озвучу, те, которые еще не в бизнесе, но еще только готовятся, цифрку пять, 5, пять, пять, пять, так, первый, так, первый, давайте жду, я знаю чуть-чуть цифру 5, если у нас есть кандидаты, ага, Анастасия Маланюк, первая, так, еще есть кандидаты или только он... Ага, вот Людмила, Антон Лысенко так... Блин, ну что ж так быстро? О, то вас тут много, да, то есть мне есть с кем поговорить. Смотрите, в другой раз я, конечно, скажу, такая крутая притча, я вам расскажу, но... В другой раз тогда, да. в этот раз другую найду, времени не было. Дело в том, что здесь мы по четвергам проходим, вернее, проводим такое ну, специальное обучение, такое, да, то есть не сильно там так лезем куда-то в глубину, это только лишь для того, чтобы помочь кандидатам, которые принимают решения, которые думают, да, нужно ли им это, да, или продолжать зарабатывать свои 300 баксов и умереть с этим. Так вот, мы разговариваем именно с вами. Наша задача здесь, как лидеров, как людей, которые работают уже здесь и начали, а кто-то уже очень сильно изменил свою жизнь, помочь вам заработать именно серьезные деньги тем, кто в них нуждается, а не только тех, кто их хочет, но свою задницу не готов приподнять. Дальше. Наша задача здесь, чтобы дать вам возможность задуматься о смысле, о ценности собственной жизни. Не глупым и мыслящим людям. Потому что я уверена, что каждый из вас, вы знаете, вы не хотите закончить жизнь, как заканчивают 95% людей, которые живут плохо и которые даже не нашли время, возможно, задуматься о своей жизни. Посидеть немножко и подумать. Что с ними-то не так? А также наша задача здесь, и моя в частности, придать вам ускорение. Да? Знаете, такой волшебный пендель под зад. Но это действительно тем, кто в этом нуждается, да, потому что они просто не умеют работать по-другому, как показывает практика. Да? Как рожденный ползать летать не может. Как пендель дашь под зад, смотришь, только что летать не мог, летит уже. А некоторым, да, просто выбросить из головы какие-то старые, ограничивающие вас убеждения, которые не позволяют двигаться вам к успеху. Дело в том, что вы же должны понимать, что вы никогда не станете успешными, если вы просто не начнете шевелить булками извилинами в голове. Дело в том, что есть много людей, хороших, умных, достойных, которым нужно просто совершенствоваться, меняться в голове как личности, то есть жить по-другому, начинать уже в конце-то концов движение к успеху. Вот поэтому я иногда ругаюсь, да, и все такое прочее, но потому что мы все, так же, как и я, мы тренируем вас для того, чтобы ваша жизнь изменилась, потому что есть много умников, да, у кого есть высшее образование – как у меня тоже в свое время, высшее образование, а есть те, у кого их два, три, о ужас, да? а у тех, у кого есть полно людей, у кого есть красивое оправдание собственному бездействию, я, знаете, вот как есть много людей на самом деле, ты там вот жильешь, они там приходят, тебе поноют, там немножко так поплакал, да, вот, вот, потому что там муж плохой, жизнь не такая, как хотелось бы, зарплата маленькая, и сидит такой, плачет слезки, собирает вот сюда, да, вот в кружку, набирает целую кучу и уходит. Но э, у этих людей, вот, да, есть хорошее выражение, кстати, вот, кстати, да, вот есть женщины, которых говоришь, ну, брось ты этого пьяницу своего мужа, да, она говорит, да ты что, я же ему всю молодость отдала. Но дай ему еще всю старость, поздравления, да, возьми э, пирожок, там их два и твой посередине на полочке. Так вот это для тех, я сейчас разговариваю с теми, у кого есть красивое оправдание собственному бездействию для того, чтобы просто что-то начать в своей жизни, Красивое оправдание, да, я такая, не такая, и все такое. Вот. А также это для тех, кто всегда ищет виноватых, да, в любой проблеме, в бедах, да, он... Так, минутку. Я сама пошла себя слушать. Понял. Так, сейчас беру. Вот. Слышно нормально, да? Ничего, что я на вас... Ничего, что я тут на вас ругаюсь чуть-чуть. Иду дальше, да. Э, то, что я сейчас говорю, это тоже для тех людей, которые просто-напросто, как я уже сказала, да, привык обвинять всех. Всех, все вокруг, кроме самого себя. Они всегда забывают посмотреть в зеркало, да, и задать вопрос, что же с тобой-то не так? А также, да, я сейчас хочу и говорю это тем людям, которые считают, что вокруг одни сволочи просто, да, впрочем, такие же, как и вы сами. У всех, знаете, как есть тоже в голове, есть тысяча и один повод, чтобы сказать «я не верю». Тем, кто вообще никогда не собирается просто шевелить своей ленивой задницей, а тем более уже своими извилинами, да, или, например, тем, кто уже давным-давно наплевал не только на свою жизнь, но и на будущее своих детей прикрываясь хорошими оправданиями. Нет времени, нет денег, не та страна. Муж не разрешает, жена не разрешает. Я старый, я молодой, я худой, я толстый. У меня большие дети, у меня маленькие дети, у меня нет денег, у меня мало денег, у меня слишком много денег и так далее. Вы должны понимать, потому что мы очень часто слышим, ой, успех, преуспех, хочу преуспеть, хочу быть богатым, хочу там финансовую независимость. И другие слова, да, которые просто изначально они связаны с качеством жизни. И есть много людей, которые хотят прийти в этот бизнес для того, чтобы изменить свою жизнь и уровень жизни. Да? А кто-то мечтает, чтобы жить в достатке, а кто-то хочет стать там преуспевающим человеком. Вопрос, почему вы этого не делаете? Я уже говорила, вот на четвертом шаге только сейчас был, что есть полно людей, у которых есть много хороших оправданий. Вот все время забываю, я говорю, фильм, где один мужик сказал, в жизни, вот как только ты говоришь, но начинается говно. По-другому не работает. Полно людей, которые ходят на улицам, да, и они точно знают, как им добиться успеха. Но вы знаете, жизнь, она очень сурова. Из тех, которые знают, как добиться чего-то в жизни, всего 20% начинают шевелиться, делать какие-то телодвижения, а другие предпочитают доставать хорошее оправдание и на лоб себе прилеплять. Очень много людей да, игнорируют обучение, потому что думают, что они самые умные, хотят получать большие деньги без усилий, да, бегают туда-сюда, что-то делают. Ребят, Наша индустрия, наш бизнес ⁇ это слепок жизни, это большой труд, но это творчество, это искусство, это бизнес. И дело в том, что здесь вы должны четко понимать, если вы сегодня невеликие музыканты, там спортсмены, там актеры, и вы никогда не получаете небольших денег, не признание, тем более, кто-то, знаете, как признание в семье, да? Ну-ка признание в семье, да, пришел и давай там плакаем махать. Так вот, дело в том, что в этом бизнесе вы можете добиться всего. И денег, и признания. Это работает именно таким образом. Самое главное, что вы должны для себя э, понимать. Хм, самое главное, да, что вы должны понимать, что все работает. И нужно действовать. Не нужно ждать подходящего момента. Я 26 лет уже в этой индустрии. Я когда-то начинала точно так же, как и вы. У меня был маленький ребенок, два с половиной года. Я просто встречаю много мамочек декрета, где да тебе сам Бог велел, да, вот дома. Открыл мобильный телефон, делай бизнес, у тебя вот он тут в кармане. Мы для этого сделали мобильное приложение даже. Для того, чтобы вы работали легко. Пошел, постирал, открыл комп или мобильный телефон, да, поработал в своем бизнесе, закрыл комп, пошел в свое удовольствие, пол помыл. Пришел, открыл комп, да, или мобильный телефон, поработал на свое будущее и будущее своих детей, пошел, поругался с соседкой, пришел, поработал. Пожалуйста, ребят, вы все для этого сделали. И тем не менее многие, э, я э, вижу это так, знаете, почему я вот это рассказываю? Э, в 96-м году по в январе где-то это было, я пришла в этот бизнес, у меня был ребенок два с половиной года, у меня был очень назлой муж, строгий муж». Да, который не разрешал мне заниматься этим бизнесом, а так как интернета не было, я вообще первые два месяца, если не больше, да, я всегда, я от него скрывала, да, что я вот э, э, там хожу на какие-то школы, на обучение и все такое прочее. Когда был был первый семинар мой, «Березовая роща» в Москве, надо было туда ехать, я втихаря уехала, и сказала, мне там надо туда ты уехала. Приехала через два дня, муж орал, орал. Значит, я ему сказала, ну, понимаешь, я была на семинаре, вот-вот, я тут хочу обучаться, да, вот показала там э, тетрадки, там то, что я там все записал, у меня сейчас куча там и тетрадок, и бумажек исписанных, да, и все такое, вообще целый чемодан, Видишь, у меня и книг, и здесь это ничего, да, у меня их несколько тысяч, наверное, книг, по всему, по личностному росту и все такое прочее, вот, он говорит, почему ты мне раньше не сказала, я говорю, если бы я тебе сказала... За неделю ты порал неделю, да, если бы тебе сказал на месяц, месяц орал. А так я уже съездила, приехала, ну, порал один день и все. Вот, то есть я очень боролась, но у меня была хорошая мотивация. У меня был маленький ребенок, и я была готова просто-напросто все порвать ради нее. Это нормально, что сегодня она в Майами у меня, лучший универ во Флориде закончила, 200 тысяч долларов это стоит. Но, тем не менее, да, когда-то у меня был выбор или продолжать оставаться и прожить всю свою жизнь в Калининграде с дождем, маленькой квартирки в обшарпанной, да, или просто начать что-то менять в своей жизни. Поэтому, когда мне кто-то начинает хвастаться, что «Ой, я так хочу, да, но у меня есть хорошее оправдание, у меня не денег, муж там и все такое и прочее, да, вы знаете, я вас слушаю, я вас понимаю, но я не согласна, потому что я проходила все» что про или нужно будет пройти вам. Это стоит того. Дело в том, что вы что-то делали в вашей жизни. И сегодня вы получили то, что вы получили. А что вы получили? Проблемы. Но вам же не нравятся эти проблемы? Не нравятся. Но если вы будете продолжать делать то же самое, вы думаете, что что-то изменится в вашей жизни? Нужно просто перестать, что вы делали до этого момента, и сделать то, что вы никогда не делали – для того, чтобы получить то, что вы никогда не получали. Ведь есть много людей, которые свято верят, да, такие спящие биороботы, идут такие, да, с закрытыми глазами. Вот вас поставили на рельсы когда-то, да, родители, бабушки, дедушки, школа, и вы следуете, да, вот, я следую рельсам, и вы идете. Но вы не, даже не находите время для того, чтобы остановиться и задуматься, что вы делаете не так. Ведь вы знаете, что, большинство, что происходит с большинством людей. Они что-то заканчиваются, они на что-то учатся, потом они берут стену и прикладывают к этой стене свою лестницу и лезут по ней. И когда они поднимаются, а лезет такой, и вверху видит только зад впереди того, который по карьере, да, такой лезет и вверху, да, зад того, кто впереди карабкается. Но проблема-то в том, что когда вы подниметесь на самую вершину этой лестницы, и вам встанет 65 лет, вы поймете, что лестница-то была представлена не к той стене. Но уже поздно кому-то, кто-то скажет, что-то менять в своей жизни. Вы получите пенсию, да, с которой можно оторваться, пожить, попутешествовать, свое удовольствие. И знаете что? Вы просто передадите по наследству вашим детям такую же вашу несчастную судьбу, которую передали вам ваши родители с вашим мышлением. Если вы сейчас почувствовали что-то в своем сердце, в этом бизнесе, вы увидели большое количество людей, которые готовы вам помочь. Они готовы вам помочь сегодня. Сегодня, сейчас, изменить вашу жизнь. Точно так же, как мы это сделали однажды в свое время. Так вам нужно действовать здесь и сейчас. Не надо ждать подходящего момента. Не нужно искать постоянное оправдание. И знаете, как люди говорят, я так устал. У меня совсем нет времени. Я, блин, за 100 баксов работаю. А? Иди работай еще за 100 баксов. Сколько ты там? 8 часов работаешь за 100-300 баксов в день. Иди еще работай. 8 или 10 часов добавь, чтобы у тебя было 200 или 500. У меня так не получится, послушай меня, но сегодня у тебя же есть какая-то профессия, или ты готовишься быть там профессионалом в той или иной отрасли, но ты же сразу пришел, и ты тоже ничего не знаешь сразу. Ты учился, ты изучал, ты делал, потом у тебя получалось все лучше, лучше, лучше. Есть такие? Ну так и здесь то же самое. Дело в том, что есть много, повторяю, оправданий. Ой, мне слишком поздно что-то предпринять, да? А когда тебе будет рано, когда тебе будет в обед сто лет уже? О, подходящее время что-то предпринять. Эй, я не готов, я боюсь. Ребят, мы все боимся. Мы все боимся. Знаете почему? Когда мы что-то начинаем. Потому что мы люди. Потому что мы никогда этого не делали раньше. А если мы люди, и мы никогда этого не делали, мы боимся. Это нормально. А если я потерплю неудачу, да, то есть вот, знаете, как, когда мне говорят, а если у меня не получится, вы мне дадите гарантия? Есть только одна гарантия. Как если вы родились, вы умрете рано или поздно, а других гарантий нет. Э, у меня как-то там маловато мотивация, Блин, а за 300 баксов в месяц у тебя мотивации завались. Я все равно не смогу ничего, что-то изменить. ребят. Если вы думаете, что вы все равно ничего не сможете изменить в вашей жизни, послушайте меня. Теперь вы никогда не узнаете, что из вас могло бы получиться, если бы вы хотя бы попытались. «Ой, у меня нет денег!» это, Все, довольно. Что вы должны сейчас понять? Единственное, что стоит между вами и вашей мечтой, если она у вас есть еще, конечно, – знаете, что стоит? Дерьмовая мысль. Почему ты не сможешь вот добиться этой цели? Вот эта мысль только стоит между вами, которую вы постоянно прокручиваете в своей голове. Можно постоянно себя оправдывать, да, вот свое безделия, все время что-то откладывать, да, и это довольно легко, да, то есть чем больше вы времени будете уделять на то, чтобы постоянно что-то откладывать, я еще смогу, я еще та-та-та-та-та, блин, как это, че, мне уже 70 лет, зашибись, еще недавно было 16. Чем больше времени вы этому уделяете, тем меньше времени останется на то, чтобы предпринять реальные действия для достижения вашей цели. Знаете, легко постоянно говорить фразу э, ⁇ я начну что-то делать ⁇ такая латышская, да, такая не, эстонская, а не так ⁇ Почему этот лифт так медленно едет? Да ⁇ Он что-то стоит. Так вот, легко постоянно говорить вот эти фразы. Я начну что-то делать, когда у меня будет больше опыта, денег, времени, связи, ресурсов. И еще, да, вот этот мифический неопределенный срок. Дело в том, что к этому времени у вас накопится еще десяток разных отговоров. Это такой циклический процесс, знаете, такая спираль. Как только вы в нее попадете, в эту петлю, из нее трудно выбраться только если повеситесь. Дело в том, что многие люди, они так живут всю жизнь. И даже нет особого желания как-то там вырваться из этого порочного круга. Знаете чего? Лени. Порочный круг лени и постоянных оправданий. Но есть такие, которые находят в себе силы высвободиться и начинать что-то менять. Мы всегда пытаемся идти, знаете, так по пути наименьшего сопротивления и принимаем решения, которые не нарушают э, нашей зоны комфорта. Но быть бомжом — это тоже зона комфорта, черт побери, да, потому что это обеспечивает нашу такую э, мнимую иллюзию безопасности. Вы что думаете, что деньги в конвертике каждый месяц — это иллюзия, это, вернее, это гарантия вашей безопасности — это иллюзия? Дело в том, что в мире очень много неадекватных людей, и завтра, возможно, это будет ваш начальник, и вы будете следовать тому, что он будет вам говорить. Конверт каждый месяц – это иллюзия гарантии безопасности. Бизнес, который мы делаем мы предлагаем вам, вот это гарантия безопасности, потому что в бизнесе все зависит от вас в первую очередь, а вы не дерево. Вы можете менять место, в котором вы находитесь. Вы можете управлять собой. Это же ваша ответственность. А когда вы рассчитываете только на зарплату, то вы перекидываете ответственность за свою жизнь на чужих людей. И вы думаете, что это нормально. Это поэтому, что мы любим прикрываться разными отговорками. Если вы всерьез настроены что-то изменить в своей жизни – Самое время вам избавиться от своих отговорок. Деньги, не деньги, силы, не время, возраст, дети – неважно. Просто не упускайте момент. Дело в том, что сейчас у нас есть такой промоушен, вот только 8 дней, да, я вот четвертый шаг проводила, да, вот скажите мне, кто-нибудь из вас встречал людей, миллионеров живых общался с миллионерами, вы знаете, да, что... Вот давайте, кто никогда не встречал миллионеров, поставьте циферку 8. Вот кто никогда не встречал и не разговаривал э, так вот э, с миллионерами, которые миллионер, э, вернее, миллион в месяц зарабатывает. Так, а что, я вылетела? Так, я тут или не тут? Ага, значит, я тут все-таки. Угу. Во, видите, да, то есть вон и Александр, и Лена, Ирина, Антон, Оксана, и Иль... А, вы не встречались, правда? Круто! И я даже вам скажу больше, да, возможно, вообще в жизни вы никогда и не встретитесь с «Миллионером». А вот те люди, которые возьмут специальные пакеты с привилегиями для своего собственного бизнеса, вот в течение вот этих восьми дней и кандидаты, и партнеры, а мы организуем вам эту встречу, прочитайте это в новостях, да, и ваши кураторы вам это скажут. С человеком, это наш, это мой спонсор и ваш тоже, это человек, который сам себя сделал, да, и он сегодня зарабатывает от 800 до 1 200 долларов в месяц. В месяц. Это то, о чем даже я еще не смею мечтать. Но дело в том, что если есть такие люди, всегда можно их повторить. Подумайте об этом. Дело в том, что успешными людьми становятся именно те, кто собирается с духом и начинает использовать возможности, которые им даются. Потому что в старости, знаете, как люди, они иногда оглядываются на свою жизнь и задумываются. Вот что можно было бы изменить? И вы знаете, как много людей, они просто впадают в отчаяние от того, что столько вещей можно было сделать, но они не сделали этого. И просто волна сожалений, она захлестывает с головой, потому что много времени было потрачено напрасно. Куча вещей срочные, которые там и были сделаны, но не сделаны важные вещи – знаете, из-за чего? Из-за элементарного страха или из-за того, что они ждали подходящего момента, да, или просто потому, что они медлили и боялись что-то сделать. Так задумайтесь, стоит ли вам ждать старости для того, чтобы осознать эту истину или просто уже иметь вот эту возможность что-то начинать и поверить на слово тем людям, которых, возможно, вы не знаете, но которые позволят вам что-то изменить в вашей жизни. Притча. На задворках Вселенной находится один магазинчик. Вывески давно нет, ее унес какой-то космический ураган. Да, она никому не нужна, потому что все жители галактики, они знают, что в этом магазине продаются желания. Здесь можно купить практически все. Огромные яхты, квартиры, дома, замужество – Пост президента, детей, любимую работу, большую грудь. Не продавалась только жизнь и смерть, потому что этим занимался другой головной офис, другой галактики. Но каждый, кто приходил в этот магазин, кстати, да, не все приходили, были те, кто просто сидел на попе смирно дома и просто желал. Даже не делал усилия, чтобы прийти в магазин. Так вот, в первую очередь, все, кто туда приходил, они узнавали цену своего желания. А цены были разные. Любимый бизнес или работа, она стоила отказа от стабильности, от конвертика каждый месяц, от предсказуемости, от готовности самому планировать, да, то есть там структурировать свою жизнь, вера в свои силы, разрешение себе работать там, где тебе нравится, а не там, где тебе нужно. Если вы хотели получить, купить власть, да, то нужно было там отказываться от каких-то убеждений. Некоторым цены, они казались очень странными. Ну, например, замужество можно было получить даром, а вот счастливая жизнь, она стоила дорого. Нужно было взять на себя ответственность за свое собственное счастье. Нужно умение было получать удовольствие от жизни, знать свои желания, отказаться да, там, от стремления, может быть, соответствовать мнению окружающим. И чувство вины, которые на тебя любят, э, или манипуляции на, э, навешивать остальные. Нужно дать себе разрешение быть счастливым и осознавать свою собственную ценность. Некоторые Которые приходили в этот магазин, они видели цену и разворачивались и уходили. Другие стояли, чесали в затылке в задумчивости. Э, Кто-то начинал жаловаться там на высокие цены. И просили у хозяина, чтобы им дали скидку. Там, как... Или спрашивали, а когда будет распродажа? А были те, кто доставал из кармана шуршащие бумажки да, и получал заветное желание, завернутое красивую, шуршащую бумажку, на счастливчика другие смотрели, покупатели другие, да, смотрели, перешептывались и говорили, наверное, хозяин магазина их знакомый, поэтому желание им так досталось просто, да, без всякого труда. Хозяину очень часто предлагали, чтобы он снизил цену, ну, чтобы увеличить количество покупателей, но он всегда отказывался, потому что он говорил, что от этого будет страдать качество желания. Когда у хозяина спрашивали, ну, не боится ли он разориться, он качал головой и говорил «во все времена». Будут находиться смельчаки, которые готовы рисковать и менять свою жизнь, отказываться от привычной, от предсказуемой жизни, способные поверить в себя, в свои желания, в свои силы и найти средства для того, чтобы это оплатить. На двери магазинчика висит объявление. Если твое желание не исполняется, значит, оно еще не оплачено. Каждый из нас мы о чем-то мечтаем и что-то желаем. Но чаще всего мы не осознаем, что стоит за нашими желаниями, готовы ли мы к их исполнению. А самое главное, на то, способны ли мы пойти на что-то ради этого. И, может быть, на что-то, от чего мы готовы сознательно отказаться. Ведь только когда вы освободите сосуд, вы сможете наполнить его чем-то новым. Для того, чтобы найти путь, Нужно просто уйти со старой дороги. Если ваше желание не исполняется, значит оно еще не оплачено. Всем спасибо. Пока-пока.